Привет друзья! Вы смотрите канал компании Order Flow Trading и в этом видео мы поговорим о точке контроля и Point of Control. Чтобы стать хищником на рынке, важно научиться правильно идентифицировать места для открытия позиций. Точки контроля предыдущего дня могут вам в этом помочь. Правильно интерпретируя информацию, полученную с помощью индикатора Market Profiles торговой платформы ATAS, вы сможете стабильно увеличивать торговый счет и навсегда избавиться от роли жертвы в трейдинге. Первый пункт, о котором мы поговорим, это ценовые уровни, которые съедают деньги большинства ритейл-трейдеров. Если вы как ритейл-трейдер входите в рынок от тех зон, которые не подтверждены крупным объемом, тогда вы совершенно не защищены. В такой ситуации вы похожи на отбившуюся от стада овечку. Трейдеры часто не обращают внимания на те уровни цен, которые были отмечены высоким объемом. В особенности это касается тех случаев, когда рынки достигают рекордных максимумов или минимумов и нет достаточного количества исторических данных, на которые можно было бы опереться. В результате ритейл трейдеры становятся жертвами крупных участников рынка. К счастью, есть эффективный способ, как избежать такой ситуации, и в этом видео мы его рассмотрим. Анализируя рынок, опытные трейдеры стараются найти самые благоприятные условия для входа в сделку. Для этих целей они часто используют точку контроля или point of control предыдущего дня. Это тот ценовой уровень, на котором было проторговано максимальное количество контрактов накануне. Он может рассматриваться в качестве потенциальной поддержки или сопротивления. Большинство трейдеров совершенно не обращают внимания на точки контроля, а ведь на рынке эти уровни всегда присутствуют, независимо от того, какой период вы рассматриваете – час, день, месяц или год. В процессе анализа графиков с установленным индикатором Market Profiles. Вы обязательно придете к выводу, что цена достаточно часто реагирует на уровни Point of Control. Сейчас мы поговорим как хищники используют точку контроля и слияние уровней. Добавьте индикатор объемного профиля на график и оцените картину на рынке за последние 15 дней. Посмотрите как на зоны стоимости, так и на уровне Point of Control. Особенно важными являются зоны слияния уровней Value Area High или Value Area Low с уровнями Point of Control. Если такие зоны совпадают с уровнями макроторговли, например, с институциональными уровнями, то их значение трудно переоценить. Если уровень точки контроля предыдущего дня влияет на цену и зону стоимости следующего дня, то он становится более значимым. Подключив графику индикатор Market Profiles, настройте выделение зон стоимости, постройте уровни по ключевым ценам POC ВАЛ и ВАХ, после чего найдите зоны с высокой концентрацией этих уровней. Обратите особое внимание на предшествующие Value Area Low или Value Area High, которые находятся на одном уровне с новыми точками контроля или наоборот. Точка контроля является очень эффективным инструментом, который указывает трейдерам место для торговли. Рекомендуем использовать метод определения уровней, о котором мы говорили в этом видео, как дополнение к вашей торговой системе. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и обязательно пишите в комментариях, какими уровнями внутри дня пользуетесь вы для своей торговли. Всем профитов и до встречи в новых видео!